Всем привет! Наконец-то я запускаю съемку обучающих роликов по аргон-дуговой сварке и других видов. Сегодня хочу разобрать тавровое соединение. Его можно выполнить как бабочкой, как просто вести не вытаскивая присадки как можно капельным движением как можно бабочкой но капельным движением как бы много но и в каждой есть в каждом шве есть свои тонкости сегодня мы разберем бабочку это наиболее распространенный способ и в большинстве случаев все хотят знать как выполнить этот шов твоя задача перед сваркой зачистить металл щетка нержавеющая либо это будет напильник, но только постоянно должен работать с нержавейкой, либо это будет скотч брайт, либо это будет лепестковый диск, желательно по нержавейке, либо это будет шварц ролик, либо будет это радиальный диск, или это будет алмазный диск, но в любом случае, чем ты не обрабатывал бы, в конечном итоге, тебе нужно это дело все пройти ацетоном. С ацетоном будь аккуратней, не так вот как я. Все это дело счищаем. потому что грязь в любом случае остается. Если ты хочешь добиться хороших результатов, то стоит это делать. Но в большинстве случаев и на производствах этого не делают, потому что на это уходит очень много времени, и никто не будет этим жертвовать. Ацетон после того, как ты зачистил детали, лучше убери подальше, потому что будет большой бум. Дальше, настройки по аппарату. У меня стенка 3 миллиметра. Для меня в бамперах нету каких-то определенных для меня ограничений. Но если ты только начинаешь, я посоветую тебе подбирать ток 30-40 ампер от толщины металла если это тройка это будет либо 90 либо 120 с каждым разом как ты будешь увеличивать свой скилл, ты будешь прибавлять ампера потому что тебе будет его становиться мало прибавляешь все время по 5 ампер и убавляешь тоже по 5 когда ты доходишь до какого-то своего ну до своего тока ты можешь уже подбирать более тонко по амперу по 2 потому что как бы не говорили, но это тоже играет свою роль. Для себя я поставлю 150 ампер. Много тоже нельзя ставить, ну и мало не ставь, чтобы не перегревать металл. Одеваем маску, надеваем перчатки. Перчатки желательно, чтобы были удобные, не стесняли твои движения. Вольфрам про вольфрам это вообще отдельная история. Но в плане того, то, что ты его выставляешь для тавровых и угловых швов от 8 до 12 миллиметров, в зависимости что ты хочешь получить. Потому что волит вольфрама тоже играет большую роль на самом узоре, который будет выходить, чем длиннее поставишь, тем шаг у тебя будет дальше и будет выглядеть это все дело как чешуя прям, расстояние между чешуями будет длинное, уже на свой опыт у меня в этой точке пальца как-то запрограммировалось точка, в которую я вставляю, и касаясь керамикой, я понимаю то, что этого достаточно. Приступим. глаза. По расходу газа в таких соединениях можно ставить не особо много. Я могу поставить даже сейчас вот в районе 4 литров и это будет больше, чем достаточно. Ну а сейчас вот слышите, сильно дует. убираем. Вот он, если дует, то он прям тихо-тихо. Теперь нужно прихватить еще топку с краев, а еще вот здесь, влаза. влаза. В данный момент у меня стоит в районе 5 литров. 4-5, вот где-то так защита очень хорошая потому что скопление аргона ему деваться некуда он в любом случае будет там защищать задача ваша перекатывать горелку с места на место не нужно сразу начинать пробовать сварить. Вы, не включая аппарат, сначала отрабатываете все, чтобы у вас уже было механически отработано. В идеале про себя считать и раз, и раз, и раз, чтобы и раз, и раз, и раз, и раз движения были похожие друг на друга. Либо метроном программу метроном, выставляете нужные для вас герцы и погнали. Но про метроном это тоже все дальше и в дальнейшем видео ждите, все будет рассказано и где это лучше применить. Вот, берете присадку, поначалу, если вы только начинающий, возьмите побольше, как вам удобно, чтобы не подавать ее, не отвлекаться на это. Давите, при этом нужно немного надавить на нее, чтобы она прогнулась, и при этом нужно поджимать ее чуть-чуть вперед, чтобы она вот такое движение делала, потому что присадка в данном виде шва должна идти постоянно. Вот, получается, здесь вы давите и толкаете, а здесь вы просто вытите вверх-вниз, вверх-вниз выводите. Когда вы поднимаете э, вольфрам вверх, ваша часть керамики верхней упирается на вот эту вот пластину. Когда вы введете вольфрам вниз, упор идет на нижнюю пластину, как бы давление, там у вас получается некий зазор, прослойка какая-то там воздушная, невоздушная, без разницы. Но в плане того, то, что ваша задача, когда вы ведете вверх, надавить и пальцами, вот этими двумя, чуть-чуть подзавернуть, а вниз, вот этими двумя пальцами, обратно вернуть. Этими вы сюда толкаете, этими сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. И эта горелка может, вот когда движение отработаете, поймете, ее можно выполнять двумя пальцами. Она в любом случае горелка рано или поздно пойдет. Вам просто нужно понять смысл, как это дело все идет. А дальше просто отрабатывайте, как я сказал, либо на метрономии, либо про себя считаете. Но пока лучше не отвлекайтесь. Это более для профессионалов, которые уже не один десяток лет, ну не десяток, а не один год занимаются этой сваркой. Вот. Теперь. Теперь давайте попробуем поварить глаза. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, И раз, и раз, и раз, и раз, и раз, и раз. Вот. Так что. На какие моменты лучше обратить внимание? Ну вот, смотрите, при расходе аргона 4-5 литров защита идет очень хорошая даже. Ошибки, которые возникают при исполнении данного шва, простые. То, что вы начинаете давить на горелку, и она начинает у вас постоянно слетать. Не надо на нее давить. Не надо. Нужно просто взять аккуратно. Я говорю, двумя пальцами это все делается. Ничего сложного в этом нет. Просто вы должны понять смысл. А смысл, я вам рассказал, то, что когда вы поднимаете вверх, вы упираетесь на верхнюю часть керамики, когда вы опускаетесь вниз на нижнюю и аккуратно начинаете делать колебания. Это вот эти два пальца поднимает вверх, эти два опускают вниз. При этом э, рука должна плотно быть к вашему телу, чтобы не было вот такого у вас. Потому что из-за этого тоже могут возникать какие-то проблемы в шве. Это те люди, которые уже профессионально говорю, занимаются сваркой. Они могут хоть вот так вот делать все дело. Хоть через ногу, но без разницы. Смысл понятен им уже. И они будут в любом случае делать то, что от них требуется. Вылет вольфрама сейчас покажу рядом шов. Положу, вытаскиваем вольфрам миллиметров на 15 глаза. Оп, защита уже плохая. Вытаскиваем миллиметров на 15 это залет. Аппарат, если воздушник, лучше убирать подальше от себя, чтобы воздух, который выходит из аппарата, не сдувал аргон. А то вы можете подумать, то что ничего не получается. Проблемы могут быть в аргоне, если что-то не получается. Вольфрам бывает тоже плохой. В глаза. раз повторюсь то что горелку не нужно прям сжимать в руки очень сильно аккуратно просто держите ее и все она никуда не денется локоть к телу и движение пальцами вверх это вниз сегодня с тобой мы разобрали тавровые соединения способ назовем его бабочкой либо змейка, как ни назови, но это смысл один и тот же. А тебе хочу сказать спасибо, что ты досмотрел данное видео до конца и напиши пожалуйста в комментарии, было ли полезно тебе данное видео, что-то я не разобрал, какие минусы, может как-то по-другому все. Сварочный процесс в данный момент я пока не могу снять. Причинам того, то, что не могу подобрать светофильтр. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что нужно или какое оборудование, чтобы снимать процесс сварки. Если будут какие-то вопросы, пиши в Инстаграм Wilder Legend, либо ВКонтакте Петрухин Алексей. Так что до встречи. Спасибо, что посмотрел это видео. Давай, пока.